В этом видео хочу рассмотреть бой Майнкарда 272-го турнира UFC в тяжелом весе Сергей Спивак против Грега Харды. Сергей Спивак, боец из Молдавии, ему 27 семь. 28, не помню точно лет. Но в любом случае это довольно-таки молодой возраст для тяжелого веса. В профессионалах провел он 16 боев, из них в 13 победил. Доступление в UFC шел без одного поражения на 3 из 9 побед, что довольно-таки серьезная цифра. Но в UFC, конечно, позиция посерьезнее, чем в прошлых его промоушенах. И в первом же бою он проиграл на Каута Харрису. Итого в UFC у него 4 победы и 3 поражения. Ну и хочу заметить, что в двух поражениях из четырех, из трех он э, проиграл нокаутом ударником с довольно-таки хорошим панчем. Спивак базовый дзюдоист, также обладает неплохими навыками бразильского джиу-джитсу. Есть у него бокс, но в принципе если он хочет э, сражаться на топовом уровне в этом промоушене, то его конечно надо подтягивать. Вот, что можно сказать про Грега Харди. Ну, Грег Харди пришел в 2017 году из американского футбола, поэтому у него, в принципе, опыта мало. И есть у него недостатки, недостатки в бойцовских навыках тоже. Харди выигрывает в своих боях за счет мощи и достаточно серьезного панча. против мастеровитых думающих бойцов у него, конечно, маловато шансов. Не дать этот боец хорошим кардио после первого раунда, а раунд первый он обычно начинает очень быстро. После первого раунда начинает дышать, тратит много сил в первом раунде, короче. Ну, у спивака, конечно, больше шансов и больше рычагов для победы над хардио, но Спивака уходит на коротком уведомлении. И учитывая, что Сергей пропускает достаточно много ударов, то у хардио, в принципе, есть неплохие шансы. Uh, ну, Плюс uh, на стороне Харди играет антропометрия рук. Uh, тем более, Грег частенько начинает бой довольно активно и прессингует своей мощью. Кстати, разница в весе там, почти 20 кг. Этот локомотив может просто снести с певука в первом раунде. Также бьет тяжелый панчи и может попасть, и вполне может отправиться с певука спать. Поэтому можно рискнуть и попробовать взять Грега Харди, кого-то кого в первом раунде с коэффициентом 6. Ну, на символическую сумму, потому что все-таки это рисково. Ну, а эти шансы сильно улетучиваются, конечно, после первого раунда. И КФ на победу Спивака 1-4, что довольно-таки мало. И неоправданно мало, бля. Мне, в принципе, это неинтересно. В общем, то достаточно рисковый бой. Спивак может и удосрочить Хардзе, и также выиграть решением. Поэтому ставить что-то еще я бы вам, наверное, не советовал. Ну... А взять досрочку от Харди, в принципе, ну, на символическую сумму, на какую-то, довольно-таки такой неплохой вариант. Можно попробовать взять с ПВК, э, дос... ну, кто верит в ПВК, конечно, и есть у него шансы тоже удосрочить Харди. После первого... В первом раунде вряд ли, но вот во втором раунде, в принципе, забить его в партере вполне может, или в третьем раунде, когда Харди уже повесит язык на плечи. И коэффициент на это и 2.1. Поэтому вот такие мои варианты развития событий. Вы же подписывайтесь на канал, пишите свои мысли. Интересно будет их почитать. А также, в принципе, как всегда, стараюсь подобрать для вас интересные коэффициенты. Поэтому ставьте лайки. Все, давайте до следующего видео. Пока.